Формат вне ролика а, То есть ролик вне формата Да Сейчас Хэллоуин буквально вот только что вышла На главной странице гугла Игра Дудл Дудл про Хэллоуин, где Главная механика борьбы Главная механика взаимодействия с игрой Это рисование отдельных фигур И я, черт повери Я просто не мог пройти мимо У меня есть планшет я могу насладиться этим хоть мышкой, хоть на планшете. Взгляните, какие камбухи можно убивать и наслаждаться игрой по-настоящему. Какая волнение. Ну и все это по-настоящему увлекательно. И вы не представляете, как я жалел, что еще в шестнадцатом году я пропустил эту же игру. Так, не волнуйтесь, в конце игры разработчики дали возможность перейти на ссылку с истории Дудлов, из которой можно взять и поиграть в ту самую старую игру. Собственно, чем я и воспользовался. Сердечко, пожалуйста. А вы видели, как, как сработало, просто как часы? И самое главное, не волнуйтесь. Игра очень позитивная и очень быстрая. Особенно если проходите ее с первого раза, как это сделал я. Поэтому смотрите, какие результаты я набил, что первый, что второй. Мы давайте, давайте, давайте помиримся, кто часто. лучше. Кстати, я играл всего лишь по два раза в каждую.